Всем привет, вы на канале Сочи ЮДВ, меня зовут Александр, со мной наш партнер, представитель застройщика Михаил. И сегодня у нас на обзор очередной дом. Миш, где мы находимся, в какой локации? Мы находимся в Дагомысе, улица Батумское шоссе. Это у нас центральная часть Дагомыса. Весь основной Дагомыс находится под нами если мы сейчас здесь через лесополосу посмотрим, то вот они уже все наши высотки, все наши здания находятся под нами а, буквально а, немного пройдя по этой дороге а, влево мы упремся в наш лес где чайные плантации дагомысовские, центральные угу. и весь дагомыс будет виден как на ладони, так сказать этот, этот вариант непосредственно для тех людей которые хотят жить а, вдали от суеты, но в центре внимания здесь все мы центре, но в то же время тишина, спокойствие. Здесь 4 сотки земли, дом уже на предсдаче, здесь все остальное уже продано, все дома в типовом виде. Вот газон, видите, свежий, он еще не успел у нас прихватиться, с этой стороны еще даже не успели достилить его. Тут у нас брусчатка, парковочная зона. Посмотрите, Саш, по территории, как здесь много места для того, чтобы установить и мангальную зону, и зону... Бассейна, просто огромный бассейн, метров 12 взглянуть сюда, может спокойно встать. Ну и участок ровный, сколько здесь соток? Четыре сотки. Четыре сотки земли, да? Да. А, стиль дома. Таких домов в городе Сочи очень мало. В основном сейчас строят все в хай-тек. Угу. Согласен с тобой, да. Так что здесь и такая классика, я бы, наверное, даже сказал бы американская. Американская классика, да, американская мечта, скажем так. Слушай, ну, газон, да, вот у него цвет такой сейчас, потому что его только-только постелили, да, если он мы... Свежий, да. Я не знаю, вот камера как передаст или нет, но вот новые побеги вылазят, зеленые. Да, то есть какое-то время и этот участок, он будет прям зеленый. Если смотреть, вот тот дальний участок, вот соседний там позже участок. газон поселили, постелили. И трава там уже начинает зеленеть. Вот здесь даже по границе нашего забора разница, посмотри, за забором на неделю был раньше посажен газон, и он уже такой имеет оттенок зеленоватый. Ну да, в принципе, вот, можно оттуда видно, откуда начинали стелить газон, потому что здесь более зеленый, а здесь такой еще желтоватый. Так, вижу у нас по коммуникациям лоз, да? Здесь все верно, лоз. А все остальное центральное. Заведен в дом центральный газ. Установлен газовый котел двухконтурной фирмы Бакси. Также завели мы цвет 15 киловатт на дом. Я думаю, этого достаточно. Как думаешь, что? Ну да, 15 киловатт для дома это достаточно. Бывает, кто-то вообще 5 тянет. И центральная вода. Зайдем в дом, а то сейчас промок. Также по двери. Я думаю, ты везде уже у нас был, немало объектов мы с тобой отсняли наши. В принципе. Скажи, отличаются ли наши стройки? Как ты думал? Слушай, ну не сильно отличаются. Я вижу, я даже сразу могу сказать, высота потолков 3,40. Высота потолков 3.40. Мы объездили уже несколько домов. Я уже выучил наизусть сколько высота потолка. Стек окна у нас получается в пол. Много световых точек. Лестница получается залита, да, и удобные ступеньки подниматься. Первая она такая чуть-чуть высокая, Это но в сделано, принципе все равно. Мы сделали, нет, мы здесь, смотри, стяжки нету еще у нас. А, все, здесь будет стяжка заливаться здесь и ступенька... Сантиметров, и как раз у нас поднимется и будет очень удобный подъем. Это все, все я специально. понял. Да. Здесь получается по планировке, если рассмотреть, то смело сюда можно установить спальную комнату, кухню-гостиную, тех помещения, санузел. У нас 70 квадратных метров. На так, первом этаже? Да. 130 квадратных метров дом получается. Ну, 65. 65, окей. 65, давай будем точим тогда. А, как ты думаешь, в 65 квадратных метров можно разместить в память, санузел? Кухню, гостиную. Слушай, я живу в трехкомнатной квартире, у нас 69 квадратов. Так что 100% можно. Трехкомнатная, полноценная, отдельная кухня, санузел и ванна раздельные. 69 квадратов у меня квартира. А здесь всего лишь один этаж. Поднимемся на второй этаж. Давай, погнали. Что он из себя представляет? По дому получается монолитный каркас, да? И блочное заполнение. Перекрытие. Посмотри на толщину перекрытия. Здесь больше 20 сантиметров. Шумоизоляция. Если у нас сверху будут бегать дети, играться, внизу слышно не будет. Если сравнивать с многими другими на нашем городе, у них 15, то угу. даже 10 сантиметров. Ну и потолок, я смотрю, тоже да, он бетон. Полностью все из бетона. Мы бетон не жалеем. Качество домов это, я думаю, одно из самых главных, что должно быть в нашей компании на сегодняшний день. Тут у нас также свободная планировка. У нас за счет того, что здесь съедает немного э, пространства лестничный коридор, площадь под э, жилую квадратов 58. Ну, в принципе, слушай, не так много места занимает эта ступень, ну, вот, лестница, да. Э, я не знаю, ну, квадратов 10, наверное, вот такой промежуток небольшой. Здесь можно смело установить вот в этом круготеробном? Да, да, да внутренними шкафчиками, во, во, все, во весь рост. Сюда можно установить у нас санузель общий. И сделать три спальни или две спальни. Без проблем, да, вполне. Три спальни вот. зайдет здесь. У нас получается два балкона. Кованые перила. Слушай, ну и тишина все-таки. Несмотря на что мы с дорогой... Вот она дорога основная, которая проходит. Батумское шоссе. И здесь тихо. Довольно-таки тихо. Ну, красота этого места э, будет, э, раз, будет весной э, Ну да, сейчас у нас да. зима. Сейчас, сейчас нас зима. зима. Вот когда все расцветет, мы здесь и будем, знаешь, в таком зеленом, так сказать, уголке. Пойдем да, на да. следующий Здесь год. даже дорогу, кстати, вот эту вообще не будет видно. И вот те горы и... Домов даже не и будет И домов, быть. да, потому что все будет зеленое, все будет красиво. Тут вообще, знаешь, такая интересная история, именно у этого, у этой локации, здесь раньше всем владел один человек, и, и... Ты имеешь в виду участок сам? Не только этот наш участок, который мы приобрели, а, ага. вообще, здесь была вся земля практически принадлежала ему, он в свое время, так сказать, ее или купил, я, ну, не знаю, что как у него произошло. Он продал 20 соток, вот получается, построил вот этот вот дом и вместе с этим домом продал 20 соток земли, которые мы выкупили в будущем. Uh -huh. Потом построил еще один дом, продал с 20 сотками. Это было еще э, в 90-е годы. А. Уже в 90-е годы в Сочи продавали недвижимость. Только тогда люди продавали не с тремя сотками, как мы, а с 20 сотками, потому что проблем в земле не было. А сейчас появились мы, начали покупать 20 соток и на них... И начали нарезать по три сотки, да? 3 сотки. Ну, посмотри, Саша, разве недостаточно? 3 Но зато соток? больше семей поместится да, здесь на участке и больше людей сможет здесь проживать, а не так, что один купил себе 20 соток и все, и, и, и кайфую конечно, конечно, да многие за 20 сотками даже не следят. Даже буду честен. Многие выбирают себе квартиру по цене загородного дома, лишь потому, что они думают то, что за домом надо ухаживать, следить, ну да, да, обслуживать, да. типа земельный участок то у вас всего лишь три сотки земли. Здесь раз в месяц 15 минут газонокосилкой пройти? Или мой любимый вариант? Залейте все бетоном. Не, ну вот так, кстати, классно, когда... Мне не нравится, когда все в бетоне, когда есть вот такой красивый зеленый газон. Мне намного больше нравится, если честно. Я смотрю, у нас даже туалет в подарок, да, Миш? Можно на улицу ходить, вот как все вот по ну, привычке. Как в деревне, как в настоящей деревне, конечно. Вот сейчас дождик пошел, ты утром, знаешь, одеваешь там кучу одежды. Как говорится, вспомнить все такое, да? Мужичок, которому там за 60 может вспомнить все на этом участке. Ладно, мы шутим, это, конечно, строительный туалет, он будет убираться отсюда. Так, а, по крыше я смотрю, здесь у нас эксплуатируемую нельзя будет сделать крышу, ну, да. они потому что такие... Четырехскатная крыша, да, сделали вот классический вариант, в городе очень мало вариантов. Мы очень мало таких домов строим, угу. и э, решили попробовать, и ни в коем случае не пожалели, потому что э, вот эти вот три варианта очень быстро у нас взяли. Не, ну домики красивые, да, домики красивые. Давай по цене, сколько? Да. Сколько за этот дом? 34 четыре 34 900. 35 миллионов за дом, в хорошей локации, вы не на горе, дорога, здесь подъездные пути, можно сказать, идеальные, на машине сели, доехали без проблем, да можно даже и пешочком пройтись. В принципе, здесь не такой прям сильный уклон, можно и прогуляться. Ну, у нас дети здесь, но сейчас мы их не заметим, но утром придем, они в школу пешком ходят. У нас поселок продлевается вот туда вверх, за кромки деревьев, здесь это плохо видно, но здесь такая тупиковая, хорошая зона, ну... Но... А, вот повторюсь, в центре внимания, вдали от суеты. Вот. Да, Как-то да, так. Да. Что ж, если остались какие-то вопросы, наш номер у вас на экране. Звоните нам, мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы. Если есть какие-то предпочтения, что мы, к примеру, не рассказываем в видео, пишите в, ком в комментариях, мы сделаем выводы и в следующий раз обязательно запишем более подробное и правильное видео для вас. Ну а у нас, в принципе, на этом все, да, Миш? Да, я да у меня добавляю. один вопрос тебе. Вот я вот с тобой уже много видео снял, и все время, когда ты прощаешься со зрителями, вопрос, что мне делать с руками? <с в конце мы просто вот так с тобой пока, и все, всем пока. Хорошо. Остались вопросы, звоните, пишите, с удовольствием ответим. С вами был Александр Михаил. Михаил. Всем удачи, всем пока. Пока.